Всем привет! В сегодняшнем видео начал готовить инфо о том, где лучше инвестировать в Москве или в регионе и пришел к выводу, что лучше инвестировать в интернете. На самом деле, если вы также рассматриваете, в какие инструменты и в каком городе вкладывать, смотрите это видео до конца. Как обычно, ставьте вверх палец лайк, лайком, так, по-моему, мы говорили. Пишите свои комментарии ниже, какой из инструментов вам будет больше подходить и, собственно говоря, давайте разбираться. На самом деле ответ расскажу о своем подходе, потому что при выборе инструментов инвестирования для меня в первую очередь важна мобильность. То, чтобы я не был привязан к месту, как в случае, например, с бизнесом, если ты начинаешь бизнес в каком-то маленьком городе, там производство какое-то, и у тебя сбыт в этом городе, ты часто к этой локации будешь привязан. То же самое с инвестициями. То есть выбор инструментов зависит от того, насколько ты готов включаться в этот проект, и насколько ты готов заниматься своим инвестированием. Соответственно, в первую очередь я рассматриваю всегда инвестиции в интернете. В чем их плюс? Первое, они доступны из любой точки земного шара. То есть я могу разобраться с криптовалютами, я могу ее докупить, могу в любой момент пойти продать на бирже. То же самое и с доходными сайтами. Существует биржа сайтов, и мне приходит ежедневная подборка. У нас вот здесь, в этом углу, вот сейчас прямо в этом углу будет видео. Это ссылка на видос в котором я показывал как можно зарабатывать на покупке сайтов то есть суть очень простая приходят сайты ты смотришь какой из них можно купить с доходом соответственно ты его покупаешь настраиваешь рекламу некоторое время получаешь доход потом решаешь этот сайт продать то есть это достаточно простая тема плюс все коммуникации все управление тоже выстроены через интернет публикация материалов получение денег на карточку и так далее И на мой взгляд это один из самых удобных способов инвестирования, потому что фактически ты можешь инвестировать с мобильного телефона и видеть все цифры своих активов. Соответственно, твой рынок – это весь мир. Ты не ориентирован на какую-то маленькую локацию, тебе не нужно допустим, в Урюпинске сдавать недвижимость посуточно и заселять арендаторов, например, то же самое ты совершенно точно должен понимать, что, скорее всего, управляющую компанию в Рюпинске ты не найдешь. Поэтому это, ну, первое. Это если есть возможность инвестировать через интернет, я всегда выбираю именно этот способ. Второе, если выбирать между регионом и Москвой, у Москвы есть свое преимущество. Первое, самое главное преимущество, то, что в Москве Ликвидность активов выше. Какой бы актив вы не купили, в Москве его проще продать. Это не очевидное преимущество для многих, но если вы будете делать такие же самые стратегии, мы с супругой покупали квартиру в своем городе, в городе Липецке, купили, сделали хомстейджинг, сделали ремонт. Распилили ее, сделали из апартамента в двушку и рассчитывали за все эти улучшения получить больше денег. В лучшем случае мы вышли в нуль, а скорее всего даже в небольшой минус. И при этом квартира продавалась достаточно долго. При этом эта квартира была очень небольшой. То же самое, когда мы продавали большую квартиру с ипотекой, с распилом, с неузаконенной перепланировкой. Несмотря на то, что она продавалась достаточно долго, и она была очень дорогой, она продалась даже со всеми этими минусами. То есть И зная это можно точно понять. Если ты собираешься инвестировать в недвижимость, пожалуйста, инвестируй в крупных городах. Лучше, если это будет Москва, если ты живешь в каком-то крупном городе, типа Санкт-Петербурга. Краснодар, Сочи, Ростов, это тоже в принципе работает, но тут всегда надо смотреть на доходность. То есть это на самом деле тоже очень важная вещь, потому что в Москве помимо ликвидности, помимо большего спроса, еще выше чеки на аренду. Какой бы актив ты ни сдавал, всегда, скорее всего, в Москве аренда будет выше. Есть еще недостаток, один Москвы отличие от регионов то, что рынок может быть перегрет. Например, если ты будешь участвовать в торгах по банкротству в Москве или в торгах на право заключения договора муниципальной аренды в Москве, ты с удивлением обнаружишь, что таких, как ты, людей, желающих получить выгодный актив ниже рынка, может быть гораздо больше. Если то же самое, ту же самую стратегию реализовать в регионе, то очень часто активы покупать в регионе может быть гораздо выгоднее. И, ну, скажем так... В недвижимости доходность в регионе может быть выше, чем в московской, но при этом будет ниже ликвидности. Если сейчас шарик провалился, ставь палец вверх, пиши в комментариях, делись своим мнением, потому что комментарии помогают нашему каналу расти, а у нас появляется мотивация писать еще более крутые, еще качественные видео в большом количестве для того, чтобы вам было больше пользы. Последняя точка по поводу Москвы, это если говорить о Москве, то в первую очередь это недвижимость, это могут быть и другие арендные стратегии, но мой выбор недвижимость это Москва, то есть если я занимаюсь недвижкой, это должно быть Москва, потому что там выше ликвидности, выше спрос на аренду, отсюда будут складываться и другие циферки, очень неплохо. И теперь в заключение давай разберемся еще третий вариант, то есть первый это инвестиция онлайн, а второе – инвестиции в Москве и третье это инвестировать там где живешь. Это очень простая история, потому что часто в книгах по финансовой грамотности можно встретить совет, то что покупай активы там, где ты живешь, потому что если понадобится твое вмешательство, тебе не придется брать билет из Таиланда, лететь в Липецк, там или в Воронеж для того, чтобы управлять своими активами. Это на самом деле очень мудрая мысль, если ты планируешь заниматься сам. То есть в регионе. Скорее всего не будет управляющих компаний. В Москве есть выбор. Можно найти управляющую компанию, которая будет сдавать в аренду твой актив и там для многих это очень неплохой бизнес за счет того, что там есть спрос. Если ты попытаешься найти компанию в регионе, часто это либо будут услуги не очень высокого качества, либо тебе придется выстраивать это дело самостоятельно. То есть, если ты инвестируешь в регионе, ты и есть управляющая компания. Это помнишь, как если ты слышишь это сообщение, ты и есть сопротивление. Это Джон Коннор. То же самое и в регионе. В регионе... Ты будешь инвестировать, скорее всего, в свое личное время, но при этом получать гораздо больше доход. То есть там есть тормовые конструкции и чаще всего они связаны с тем, что рынок очень часто свободен. То есть тот актив, который в Москве может быть перегрет и давать уже низкую доходность, в регионе он будет работать очень хорошо. Это мы видим сейчас с доходными автомобилями, это мы видим сейчас с недвижимостью, которую можно убрать у города и потом реализовывать какие-то стратегии. И самое важное это находить вкусные места и находить а, те помещения, те объекты, которые будут хорошо сдаваться. То есть здесь есть, опять же, у тебя преимущество перед людьми, которые живут в Москве, они никогда не будут инвестировать в регионе, например, потому что они как минимум в этой локации плохо разбираются. Хорошо, с этим разобрались. Инвестиции с личным участием, вы есть управляющая компания и бизнесы. То есть если вы участвуете в каком-то бизнесе, то если этот бизнес находится рядом с вами, это тоже будет неплохо, но тут я всегда рекомендую. Если инвестировать в бизнес, этот бизнес должен быть на растущем рынке, этот бизнес должен быть ориентирован, на всю Россию, или хотя бы, хотя бы на всю Россию, лучше, если это будет на весь мир. В этом случае есть возможность его масштабирования. Если это видео тебе оказалось полезным, как обычно, ставь вот этот палец вверх, подписывайся на канал, жми колокольчик, пиши свои вопросы в комментариях, пиши свои пожелания, пиши любую информацию, пиши мне в директ в инсте, и увидимся. Для того, чтобы связаться со мной, вам необходимо зайти в инстаграм, найти Эндрю Меркулов и не забудьте нажать кнопку